В Тарасовку мы едем и слышим звон мечей. Сегодня мы увидим кумиров москвичей. Хочешь прийти к нам на фанатскую трибуну на этот матч? Конечно, хочу. Пожалуйста, фотографируй. Не, ребят, ну, а, пожалуйста, а почему нельзя фотографировать? Граждане... Первый тайм по нулям. Очевидно, что Серега подается, хотя дело видишь, что он этого не делает. Идем рисовать наши исключительные граффити в этом году. Я думаю, первым делом надо все похлопать ребятам, блядь. Миллиона, рубитесь, парни, Сегодня к нам приедет Миша. Многие видели его по клубному сюжету. Мы решили тоже не оставаться в стороне. Пригласили Мишу к нам в магазин. До нас доехал Василий и Миша. Привет. Еще раз. Привет. Да. Как на вас вышел Спартак? Какие у Миши уже были выезда, да, если были? Угу. Домашние матчи и в целом Расскажите, Миш, как тебе вся атмосфера на стадионе? Возможность была сделать протест абсолютно любого света, с любой там ну, делается на 3D-принтере, я начинаю рекламировать mm -hmm. уже. Он, там хорография, да? Будешь, да, там, и он себе решил заказать именно спартаковские. То есть, ну, ребенок детство болезнь за Спартак. Мы, естественно, против ничего не сказали. И когда предприятие узнало, это решили выйти на, на клуб. И клуб, как бы, слава богу, нам сказал, mm -hmm. добро дал им вот что то, что -то произошло. Ты да, ты смотри. солдат. Это подарок, который он нарисовал для команды. Ты был на игре, говорят, в А что кричал? Бьется, Это тебе от нас подарок. Надя, ну, не знаю, у кого еще в 5 лет бывает два выезда в Питер, но у Миши два выезда, и оба в Питер, причем, такие mm -hmm. на, причем на фанатку, в самую, так сказать, гущу, в самую шизу. Вот мы идем рисовать наше исключительное граффити в этом году. Ну, граффити такое достаточно будет простое, но с определенным смыслом. Каждый поймет его для себя. Кричал, нормально понюхал, флэера, все ему понравилось. Пропитался да, атмосферой? Пропитался атмосферой, постоял там в шарфах. Я не полился, Щи не полился, как положено. Что ты кричал-то? Что ты кричал в Питере? Молодец. А сколько лет мышки Сколько тебе лет? Пять. Пять лет, ребят? Первый выезд три года. Пять лет, два выезда, куча домашек, очень хороший наверное показатель. Тут в футболке здесь, значит, дели и да, непосредственно. Что ты приготовил Подарок. Что ты приготовил нам подарок? Посмотрим. Это У Шаков вот такой для Одис. <свят> <свят> вот так вот, Денис. Даже дети знают, да, что ты делаешь с соперниками. Ждем вас а, на матче с Рубином. Вот. С удовольствием. Миш, спасибо тебе. Правда. Води, ходите, водите своих жен, детей, мам, бабушек. Приобщайте, потому что мы все одна большая красно-белая семья. И вместе мы победим. Всем привет. Подвигаемся в Самару. Говорят, там погода уже улучшилась. Поле все очистили. Я надеюсь, трибун для нас тоже расчистили. Но ну, если даже не расчистили, я думаю, нам это не помешает. В общем, увидимся в Самаре. Я знаю. А почему? Ну а почему нельзя фотографировать? Проход граждан не загораживают. С нами Сергей Кефир. Многие знают, Спартак недавно с тобой подписал так, соглашение по киберспорту. Да. Да, будешь представлять наш клуб. Как Спартак на тебя вышел, предложил тебе подписать некий контракт, соглашение, чтобы ты представлял а, наши красноделые цвета на киберспорте. Да, вот. Начнем с того, что просто фишка пришла с Европы. Mm -hmm. То есть многие клубы стали подписывать спортсменов различных. На меня вышел Спартак в августе этого года. И, в принципе, как веду. Никаких других вариантов не искал. До них донесли информацию, что э, это круто. И вот уже как три месяца, даже нет, чуть меньше, два с половиной я, как представитель Спартака, э, в интернете. Держимся, 25 минута по нулям. Уже были какие-то турниры, где ты выступал за Спартак? Э, пока еще нет, но вот в середине декабря Будет турнир в Вильнюсе, в Литве, mm -hmm. где будет участвовать четыре клуба: Это Спартак, Шальки 04, Леги, Леги, mm -hmm. вот. да. И, и Валенсия <смех> не ошибаюсь. Сам прекрасно понимаешь, для нас нет места ниже первого, поэтому пожелаем тебе удачи, будем yeah. за тебя болеть. Ну и сейчас предлагаю немного размяться и перед турниром. зайдите с какой-то энергией. Uh -huh. ну, ну, давай, Серега, удачи! Давай. Немножко поиграем. Первый матч арсенал Дубхэн. Давай, черный. Держимся. 25 минута по нулям. Еще. Ну, И... Забегание. Что Чем? это значит? Опять. Да, сэм. Да, сэм. Да, сэм. Да, сэм. И удачи. Ударить его. Вот такое. Короче, удачи, Такое. Хорошее. Ну Просто привоз. Вот как Дима Камбаров в свое время любил. великолепный приликающий. Вот это было очень. А неплохо. теперь ловить. Ну ладно. Ну ладно. Ну ладно. Ну ладно. Ну ладно. И наказывать. Вот они. Да, а, не сидите дома. А, если уж решили играть в приставки, то больше времени уделяйте жизни, правильно? Занимайтесь реальным спортом. А, болейте за спартак, приходите на стадион и следите за Серегой. Ссылку мы дадим. Все, тебе еще раз спасибо. Давай на турнире всех разорви. Всем пока. Все, кто любит ФИФУ, можете приходить в заведение, называется оно «Мистер Мишка». Можно предложить кальян со скидочкой, а, приятную обстановку. PlayStation 4, самую последнюю ФИФУ, 17 и атмосферу. Пацаны, забыли сказать самое главное. Если вам интересно устроить турнир по ФИФЕ, пишите в комментариях, актуально, неактуально Если наберем определенное количество людей, разыграем жеребьевкой, 12 человек, будем рубиться в турнир по ФИДЕ 17, поэтому ждем ваших комментариев и, соответственно, уже далее следите за пабликом. В общем, вам об этом во всем узнаете. На позитивной ноте с нами опять Михаил. А сегодня он на трибуне уже. вот. Будет сегодня неистово поддерживать команду. Надеемся, что будет участвовать в поддержке и всячески выражать свою преданность команде, да, Миш? Да. Что полез за спартак? Слава и папе хлопот ребятам, блядь. Молодцы, молодцы, молодцы, молодцы, молодцы, молодцы, молодцы, молодцы. Самое главное, хочется вам выразить огромную благодарность то, что за полгода буквально вы стали, блядь, просто настоящей командой, показали боевой дух, показали то, как надо уметь. То, как нужно выходить, бороться в каждом матче. Было много результатов в этом сезоне. Хорошие, плохие. Были поражения, были блядь, победы. Но самое главное, самое главное, что все увидели команду. Все увидели тот Спартак, которым мы гордимся. Самое главное здесь все. И не только те, кто ушел уже также, Ребята, продолжайте бороться. В том же духе в каждом матче не обращайте внимания на судейство. Парни, Ребят, самое главное, продолжайте в том же духе. Да, я уже сегодня сказал, что будьте командой, самое главное. Пару слов можно сказать болельщика. Ну все, Зай. хорошо, на позитивной ноте закончили сезон. Сейчас главное хорошо отдохнуть, и самая важная весенняя часть и не Самый расслабляться. Согласен? Ну, ну да, да, да, согласен. Это самое главное. Это самое главное. Спасибо, спасибо огромное. да, Отлично вписался в команду, перешел к нам в межсезонье. Да. Во-первых, хочу сказать огромное спасибо болельщикам, которые приходили о на стадион, на каждый матч поддерживали нас. Сама. Эта энергия от вас, конечно, чувствуется очень сильно. И хочу поздравить вас всех с наступающим Новым Годом. Потому что хочу пожелать вам как можно больше побед всех наших. И, конечно, чтобы мы все будем стараться стать... Чемпионами. Спартак чемпион! Да, Спасибо, Рома, друг. Ну другу. что, по горячим следам, буквально буквально минуту назад футболисты покинули наше логово. Последний раз, когда они здесь были, был негативный повод. Сегодня наконец-то у нас появился действительно позитивный повод собрать здесь футболистов, поблагодарить их уже, не ругать, а именно поблагодарить. Потому что команда выдала действительно крутой отрезок, да, вот эти 17 туров. Как я уже сказал сейчас ребятам, да, то, что за это время было много матчей, были хорошие, плохие матчи, были поражения, тяжелые победы, были хорошие, там, ну, уверенные победы. Но самое главное, вот что, что команду увидели, действительно, я думаю, со мной все согласятся, действительно, мы увидели коллектив, которым можно гордиться, за который не стыдно, и который с гордостью носит наше славное имя «Спартак». Парни, всем хороших э, зимних каникул, не забывайте про хоккей, про мини-футбол, поддерживайте «Спартак» во всех видах спорта и смотрите «Дневник фанатов».